Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жавниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы поговорим про очень серьезную тему, вам нужно очень внимательно послушать. Это по поводу советов, которые многие люди пишут в комментариях. То есть, советов, как избавиться от панических атак, ВСД, невроза. Это может быть комментарии на моем канале, на других каналах, на других каких-то источниках и я вам очень настоятельно рекомендую не следовать этим советам. Почему у меня такая позиция? Для этого есть несколько причин. Первое – это то, что ко мне неоднократно потом обращались. У меня на самом деле достаточно были демократичные взгляды на комментарии. Я практически все разрешал. То есть даже если человек пишет откровенное хамство, меня это не задевало. И поэтому я думал: ладно, пусть будет. Но в итоге потом я понял, что многих подписчиков это вводит в заблуждение, то есть они начинают сомневаться в чем-то и так далее. Плюс, когда люди начинают уже оскорблять, соответственно, я после этого решил, что я буду стараться создавать более хорошую среду, то есть людей токсичных, которые пишут негатив, откровенный негатив, не конструктивную критику, а именно негатив, надо просто у убирать на канале. Я об этом как-то даже писал пост. Дело в том, что ко мне обращались люди, которые вот так вот в комментарии кто-то написал, что вот свяжись со мной, я тебе помогу от этого избавиться. Человек связывался, его разводили на, в итоге на консультации, он отдавал какие-то деньги, потом его запугивали, что если он дальше не будет их отдавать, то это вообще у него жизнь там закончится, потому что на нем там порчи и так далее. То есть это какой-то биоэнергетики были там и так далее. И, и в итоге вот таким образом люди попадают, потому что они доверчивы, они ищут решение, ищут вот эту волшебную таблетку. И получается вот очень легко людям сказать Смотрите, я наконец-таки нашел это решение Идите все ко мне, я вам сейчас все расскажу В итоге вы приходите, с вас просят деньги и так далее и Это ладно Другое дело, это если человек просто захотел срубить с вас денег Это, конечно, плохо, но ничего страшного Но есть и другие люди, которые э, считают, что они избавились от этой проблемы И могут всем теперь помочь И вы, когда видите эти советы они сводятся к тому, что человек как-то завуалированно, о них не рассказывают, или я даже зачитывал некоторые из них. Дело в том, что они пропагандируют какие-то, бывают, достаточно радикальные методы. Например, там, я начал обливаться холодной водой, голодает целую неделю и так далее. То есть они рассказывают о тех способах, которые им помогли и хотят, чтобы вы ими воспользовались. Но дело в том, что эти люди... Они э, просто убеждены, что они способны принести пользу, но на самом деле они зачастую могут навредить, потому что если они не обладают достаточной квалификацией, что значит квалификации? Да они смогли помочь только себе, они не помогли какому-то количеству людей, значит опыта применения этой технологии, которую они вдруг открыли на других людях, нету, И это может просто плохо кончиться. А вы в итоге выступаете как подопытные крысы, которые просто слушают совет, что-то делают, и ждут, люди ждут результат. Это первый момент. А второй момент – это то, что эти комментарии они всегда сводятся к чему-то одному. То есть человек говорит, я сделал вот это, и мне это помогло. Типа, отвлекайся, тебе это поможет. Просто проговаривай эти мысли раз за разом, это тебе поможет. Просто займись спортом, это тебе поможет. Просто брось курить и пить, это тебе поможет. Они все сводятся как к какому-то одному способу, который помог этому человеку. Но здесь есть ключевая проблема, именно из-за которой я не рекомендую следовать советам в комментариях. Особенно советам про то, как избавляться от ВСД, неврозы, там панических атак. Дело в том, что человек, который на, на его взгляд избавился, у него две проблемы. Первая проблема, самая важная. Он не понял, как он от этого избавился. То есть он делал массу действий, но в итоге... Все эти действия он не расценивает как равноправные или равнозначные, а связывает свои результаты только с одним каким-то действием. То есть он считает, что все действия он делал, но помогло только вот это одно. И он о нем вам рассказывает об этом действии. Но он просто считает, что именно это ему и помогло. А помогло ему в итоге совершенно, может быть, другое действие, которое он просто делал параллельно, но просто не смог связать это в своей голове, в своем понимании, что это, оказывается, то, что помогло ему от этого избавиться. Понимаете? И он вам просто рассказывает то, что на его взгляд помогло ему, но при этом он мог делать еще много других действий, которые оказали в итоге влияние. И в этом вся ошибка. Именно поэтому люди пишут. Почему столько комментариев, почему столько разных способов избавления? Я перепробовал все, и мне не помогло. Да потому что люди, избавившись, они просто не понимают, из-за чего им удалось избавиться. И они предоставляют тот способ, на их взгляд, который как раз и помог. Но это в большинстве случаев не он. И они это просто догнать не могут, и поэтому вам это транслируют. Но это... Это еще и не самая важная проблема, друзья. Ладно, если бы они просто рассказывали о способах и так далее. Да дело в том, что эти же самые комментаторы через полгода-год снова пишут, что им опять плохо. В этом вся проблема. То есть, когда человек, он при нём, при, использовал какой-то метод или просто технологию, начал, там, не знаю, заниматься спортом, он говорит: вот, у меня все прошло, он становится мотивированным, просто замотивированным, эмоционально на подъеме становится, и, соответственно, считает, что все, он от всего этого избавился. И вот какое-то время он начинает всем писать в комментариях, я нашел способ, смотрите, как все хорошо и так далее. А потом спустя время на фоне стрессов он снова проваливается в это же состояние. Так а что, о чем это говорит? Он разве избавился? Нет, не избавился. Он просто на какое-то время смог от него отвлечься, переключиться, заняться другими вещами. Но проблема как была, так и осталась. Поэтому когда люди пишут о своих вот этих невероятных изменениях, то в большинстве случаев они же потом через полгода-год снова пишут о том, как им плохо и опять их накрыло. Поэтому... В этом вся проблема, что э, ты, вот когда я создаю контент, я ориентируюсь, на, ориентируюсь не на книги, а на свой опыт помощи людям, на результаты, которые мы получаем с клиентами. Это какая-то база, какие-то фундаментные основания. А люди, которые просто избавились сами, не понимая, как они это сделали, сделали ли они это наверняка, или сделали ли это временно, и они рассказывают об этом в комментариях и начинают людей распространять вот это вот все, чтобы просто, типа, я хочу помочь людям. Да чтобы ты смог помочь людям, вот ты вот, если ты такой комментатор, чтобы ты смог помочь людям, ты сначала получи образование, необходимое, чтобы людям не навредить. Потому что ты, если не психолог, то какого хрена ты трогаешь психологические вопросы? Если ты диванный критик, то ты, извини меня, просто неквалифицированный и некомпетентный в этом вопросе. И у людей есть шанс, у них силы есть на, может быть, одну или две попытки избавиться. И если ты дашь им неправильное решение, то ты в итоге можешь просто дать человеку понять, он сделает вывод после этого, что ему ничего не поможет. И тогда его жизнь пойдет вообще под откос. Но это получается, что будет на твоей совести. Но ты не берешь такую ответственность на себя, и ты в итоге пишешь то, что думаешь, то, что у тебя в голове, с чувством, что ты сейчас поможешь людям. Очнись. Если ты полезешь в эти вопросы, не разбираясь, не понимая до конца, ориентируясь только на свой жизненный опыт, на свой способ избавления, ты просто прочитай, прежде чем написать комментарий, сколько таких же, как ты, пишут о новых своих способах. И чего ты добьешься? Если ты действительно веришь в этот способ, делай свой блог. Запускай, распространяй, помогай людям. Если же ты просто решил сегодня от того, что у тебя хорошее настроение уже три дня, или ты себя полгода хорошо чувствуешь, или если еще какие-то моменты в твоей жизни произошли, и ты считаешь, что ты вправе поделиться, то ты должен для себя понять, что единственное, что ты можешь сделать реально, чтобы помочь людям, это распространять ту информацию, которая, на твой взгляд, является верной. Потому что вот это действительно может быть. Потому что ты распространяешь, я не говорю про свои видео, я говорю про видео специалистов, которые тратили на это часы, дни, месяцы и годы на этот вопрос, на, эту, на это направление. А не то, что ты там свою жизнь, твоя жизнь, единственная твоя жизнь, твой уникальный случай, он никак не распространяется на случай всех этих людей. И поэтому, когда ты даешь свой способ, свой способ в комментариях, пишешь, что я типа тебе помогу, напишите мне на e-mail, давайте в соцсетях я вам это расскажу там и так далее, ты делаешь людям хуже то есть вероятность того, что ты вот из пяти людям дашь свой метод, вероятность, что это не поможет большинству из них, очень высокая. И это демотивирует людей, это их расстраивает. И получается, что ты лишний только хламом в голову суешь, который потом в итоге в рамках курса мне надо вытаскивать из людей. Когда я прихожу, мне говорят такие вещи, и ты говоришь, типа, да откуда ты это узнал? Какая там привычка бояться? Что за бред? типа, какая там у тебя это подсознательное стремление к чему-то, что, что за ерунду ты несешь, откуда ты это берешь? А мне говорят, я вот прочитал, посмотрел, вот в комментариях там люди пишут, и получается, что вот люди, которые не обладают квалификацией, они вот такую информацию распространяют, а все остальные считают, что там вот комментарий, кто написал, от того, что он харизматично это сделал, что там за, за комментарием сидит такой чувак очень умный, очень правильный и так далее. А там какой-нибудь дядя Вася, токарь из Магнитогорска какого-нибудь, сидел там, бухал, блин, три дня, у него были панические атаки, потом он где-то прочитал в книжке, начал заниматься чем-нибудь, начал заниматься медитациями, он месяц себя чувствует более-менее нормально и потом пишет всем, как он избавился от неврозы, даже не понимая, что у него было, как это произошло. Я понимаю, что сейчас, может быть, я категоричные, излишне, резко а, отзываюсь каких-то людях, но друзья мои есть несколько моментов, которые вы должны понимать, что вы находитесь в эмоционально нестабильном состоянии и в итоге, когда вы видите вот такие вещи, волшебная таблетка, волшебный способ, вы просто вот так вот шлеп и реагируете, связываетесь с людьми, вам кажется, что они вам близки и так далее, но подумайте. Это же люди, которых вы не знаете. Это такие же, как вы люди, которые еще вчера страдали от этой проблемы. А сегодня говорят о чудодейственном решении, которое помогло им и поможет каждому из вас. Очнитесь. Вокруг вас столько людей, которые этим страдают. Почему? Потому что эта проблема на сегодняшний день, она не имеет вот такого легкого, простого решения. И для того, чтобы это решение правильное получить, вам потребуется разобраться в этих вопросах. А эти люди, они вам забивают голову, дают неправильные советы, и зачастую еще и обманывают, кидают на деньги и запугивают. Поэтому очень я вам рекомендую, не общайтесь с людьми в комментариях, переходя с ними потом на какое-то личное общение, если они вам предлагают какие-то способы. Это очень может быть опасно. Поэтому... Будьте внимательны Соответственно А тем, кто пишет такие комментарии Я хочу сказать, не берите ответственность Если вы не способны Давать результат И у вас такого опыта нет нету образования в этой сфере Даже если вам кажется, что вы нашли что-то Вам это просто кажется И это не основание того Чтобы начать пропагандировать эти вещи я таких людей буду на канале блокировать и банить, если вы будете предлагать людям связываться с вами и рассказывать им какие-то вещи вне нашего канала, вне наших комментариев. Надеюсь, вы меня услышали. Всем пока.